Всем привет, ребят! Меня зовут Стас, и наконец-то обновили ПТС сервер. Ну что ж, разберем все самое секретное и все самое скрытое сука, которое только добавили в это ПТС обновление Warface. Ну что ж, поехали. Если ты хочешь перейти на другой сервер или просто отдохнуть от ветеранов и как следует понагибать, тогда самое время перейти по первой ссылке в описании и зарегистрировать новый аккаунт, на который ты получишь кучу випускодителей, халявного доната и многое другое. Главное перед регистрацией аккаунта по первой ссылке не забудь выйти со своего старого профиля на официальном сайте игры чтобы все прошло успешно куча халявного доната vip ускорителей все это ты сможешь получить перейдя по ссылкам в описании спеши акция ограничена Ну что ж, пожалуй, сразу давайте перейдем в магазин И первое, что мы видим, это новая коробка С винчестером 1887 Мы можем его покрутить за 10 кредитов, в принципе, если вы хотите Здесь можно получить и золотую версию Ну, как бы такое, если честно Я вам, вам попозже покажу, как он выглядит На полигоне, мне не особо понравился Также у нас идет новый сет пушек Это каратель XM8 LMG, саперная лопатка, Вепер, PP19 Bizon, 5.7 И, конечно же, Towerstar 21 Также, если у кого нету кредитов на коробке удачи с Винчестером, вы можете просто его купить за один кредит навсегда. Но это только на PTS-сервере. Также у нас добавили новый пистолет в легендарную ветку. Это MPA-930DMG. Ну и в принципе, ребят, по магазину на этом все. Ну что ж, давайте перейдем на склад и покажу вам данные пушки. Вот так вот у нас выглядит XM8 LMG. И блин, он реально крутой. В принципе, скины довольно неплохие. Пишите в комментариях, они вам понравились или же нет. Ну что ж, вот у нас новый легендарный пистолет. У него есть как раз-таки тактический глушитель его фирменный. Ну давайте, допустим, просто постреляем с него, поязаем, как он выглядит. Ну вот что-то, ребят, вот такое. То есть, в принципе, да, он зажимной, он скорострельный, но вот вы понимаете, куда пули летят. Непонятно куда. Вы видите, как вот так просто по кругу все оно светится. То есть, получается, пули у нас не летят в голову. После зажима, ну вы видите, короче, как пули летят. Даже приблизительно не туда, куда я стреляю. Так что открывать данный пистолет или же, или же нет, это, в принципе, выбор уже только ваш. Также вот так он у нас выглядит саперная лопатка ну вот что-то вот такое в принципе просто скин ничего особенного давайте винчестер винчестер вот здесь уже в принципе чуточку поинтереснее вот так он он выглядит и в принципе ребят вот так вот он стреляет но в суть в том то что у него есть как бы секретная такая анимация иногда когда вы стреляете он вот так вот его круто перекручивает это реально тогда в принципе неплохо но опять же какой-то практической точки зрения ну не несет, не несет он нифига ну, вот в принципе без прицела без ребят он модулей когда вы стреляете в прицеле вы не видите за дымом абсолютно ни хрена потому крутить данный дробовик или же нет опять же ребятушки выбор только за вами идем дальше идем дальше это у нас вепер каратель тоже вам нужно его показать вот так он в принципе выглядит ну как бы в принципе довольно неплохо кстати статистика то есть сами статы пушек они идентичны и обычным версиям без данного скина только плюс 150 процентов по зомби данные пушки вы кстати ребят можете получить также за прохождение нового опасности эксперимента в принципе его не изменили как по ботам так и по сложности но в конце на профи и на любой спецопил ну, точнее на любой сложности у вас ребят будут некоторые изменения и как раз таки из-за этих изменений блин его будет пройти достаточно тяжело что касаемо еще хэллоуина то в принципе добавили карту ферма хэллоуин как и ожидалось боже мой как неожиданно сука ничего нового так и не сделали опять сраная ферма хэллоуин хотя для многих она является довольно неплохой картой. в принципе но она хорошая Просто она уже задолбала банально, вот и все. Также, ребятушки, новая карта штольня. Она теперь просто уже как бы она была в захвате, а теперь она в подрыве. Вот как бы, и все. Давайте перейдем также, посмотрим. Достижения. Достижение есть, ну просто до тона Все разбирать это просто можно потратить, наверное, полчаса на всю эту тему. Ну что ж, давайте промотаем. В самый конец и добавили все, вот это вот, да, добавили, все-таки Warface, когда мы сможем это все получить. Пока что непонятно. Эти все ачивки я уже делал просто ролик по этим ачивкам, кто его видел, видел но кто не видел то как бы вот смотрите дохренища хренища новых ачивок я просто так пролистаю не буду на них заострять свое внимание потому что блин я от одних однихчува буду рассказывать наверное только минут 10 что ж, давайте посмотрим обалденные просто ачивочки сейчас вы ребят все увидите вот это это просто что-то с чем-то потому что данные очивки на ну, это просто божественные серьезно они очень крутые за что они даются ребят попозже вам покажу это обалденные пушки в новых скинах пушек действительно много как на раритетные стволы, точнее на легендарные, так и на донат, короче прям на вкус и цвет, серьезно вы оденете свои пушки как только захотите это новый сет скинов под названием Абсолют, также у нас есть и снаряжение, сейчас мы перейдем в паблик Base Secrets Warface и оттуда вот тоже всю информацию будем как бы копипастить и все вам буду рассказывать потому что информации реально достаточно много, что касается жетонов, то вроде бы здесь ничего такого особенного то и нету, но в любом случае ребят зайдете на ПТС, посмотрите ну, как бы я не считаю должным э, Только одним достижением отдавать Тут, блин, 5 минут эфирного времени И так все горит, потому переходим В Public Base Secrets Warface Давайте посмотрим, что они нам там наколдовали Ну что ж, ребят, у нас будут новые коробки Удачи, в принципе, уже мы знали То, что у нас будут коробки удачи за короны Новая коробочка с... это Скорее всего, если я не ошибаюсь Это у нас Type 97B Но я могу ошибаться, вот, как конечно Там, где летучая мышь, я не знаю, что это Такое, но мне кажется, мы там сможем вы как раз таких новые пушки с серии каратель но возможно я ошибаюсь итак идем дальше сет оружий абсолют данное оружие мы сможем получить за новые dlc Warface под названием абсолют скорее всего возможно я ошибаюсь пушек реально очень много и скин на топор blackhawk это просто обалдеть пушки реально дико крутые и мне интересно как выглядит дым когда он взрывается с этой серии наверное очень очень круто ну что ж поживем увидим кстати по поводу нового dlc Warface фейс Абсолют выйдет отдельный ролик. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы всего этого не пропустить. Также, ребятушки, золотая АЦРка. Потому кто ждет, кто любит АЦР-ку, хотя она особо сейчас не нагибает, сможете выбить себе золотую версию. Идем дальше. Внешность скины абсолют. Есть на штурмовика инженера медика снайпер, столько это ежу, понятно, зачем я это сказал, я не понимаю, но все же. В принципе, скины довольно неплохие. Сейчас вы видите, как они выглядят. И блин, это реально достойно. Мне они понравились. Кстати, вот все достижения за новые убийства. С серии оружия Абсолют можете рассмотреть их. Блин, они реально крутые. Также, ребят, как и в Атласе войны, у нас будет новое снаряжение, посвященное новому DLC. Давайте начнем со шлемов. И вы уже, наверное, узнали инженера. Это тот ролик, который вышел на официальном сайте с той такой невероятной страшной маской. Вот они, вот они, эти шлема. И они действительно прикольные. Что касаемо характеристик, то вы видите сейчас их у себя на экранах. Ну, в принципе, довольно неплохо. Что касается шлемов. Да, дальше довольно спорная ситуация переходим к жилету жилет у нас в принципе тоже довольно неплохой 45 процентов брони получается на 5 процентов снижает урон за попадание также хилит броню и повышает защиту от холодного оружия ремонт довольно космический если так разобраться если вы играете без випки опять же ботинки абсолют это друзья просто феерические ботинки если сука их не пофиксят потому что это 10 процентов скорость обалденно на 5 процентов увеличивают скорость движения пригнувшись нахрен никому не надо на 50 процентов увеличивают дальность то есть ты сможешь далеко бежать и быстро бежать что самое главное плюс 15 процентов защита ног и ребят на 2 секунды задерживают срабатывание мин пофигу какой здесь ремонт хотя он в принципе здесь недорогой 6 всего лишь но блин это такое ощущение как будто вернули старые коронные ботинки если бы здесь было еще 20 процентов было бы просто феерически мы быстро бежим мы далеко бежим мы еще можем пригнувшись быстро в принципе передвигаться также еще и защита Читанок 15% Плюс еще и мины, сука, это просто золотые ботинки Они должны быть, сука, золотые Серьезно Что касаемо перчаток, то тут спорно На 15% уменьшают минимальный круг разброса Также максимальный круг разброса И повышают защиту рук Стоимость, сука, 12 тысяч Это просто жесть Кому нужны эти перчатки, скорее всего, только медику для 100% ваншота Что касаемо, ребят, серии пушек Абсолют всего снаряжения, всех достижений И всего-всего-всего Что только связано с новым DLC в варфейс выйдет отдельный ролик потому подписывайтесь на канал чтобы всего этого не пропустить блин будет реально очень круто также ребят вернули опасный эксперимент легкая сложка профи, чуточку изменили в конце профи, ну это я уже вам покажу когда буду проходить, собственно говоря этот опасный эксперимент по-любому нужно сделать подобный ролик, потому что в конце много изменений и там будет очень хардкорно, там будут сука сливаться наверное 95% процентов всех игроков, если не найдем хорошее решение, также ребят добавили новый Достижение за Warface Open Cup 12 сезон разных оттенков В принципе ребятушки на этом все уже Ролики так идет около 9 минут Нужно подвязывать потому что в принципе И информации не осталось больше Никакой такой сверхинтересной Но если что то интересное появится То по любому ролик ждите у меня на канале Чтобы не пропустить подписывайтесь Ставьте лайки поддерживайте данный ролик Комментариями своими огромной вам удачи Спасибо то что остаетесь со мной Я пошел работать дальше проходить опасный эксперимент Профи вау просто башка взрывается сколько сейчас есть много задач и роликов нужно сделать для канала все я побежал вам огромной удачи пока